четырех депутатов Совета депутатов города Барабинска. Население 26 сессии у нас присутствует 21 депутат. Трое отсутствует. Согласно регламенту, сессия промоетность решать все вопросы. Какие будут предложения открыть сессию? Ну, за то, что открыть сессию, прошу голосовать, то за, против, держаться, принято. У нас сегодня на сессию будет приглашены депутаты Законодательного собрания Сибирской области, глава Барабинского района, председатель Совета депутатов Барабинского района, руководители муниципальных предприятий и учреждений, прокуратура, средства массовой информации, а также жители города Барабинского. Первый вопрос в дня о внесении изменений в устав. Докладчик у нас Ирина Геннадьевна Заланова. пожалуйста. Уважаемые предприятия, мы этот вопрос рассматриваем на публично слушаний, на профильных комитетах, на, общих, на общей комиссии. Есть необходимость докладывать Нет. Пожалуйста, вопросы к Ирине Нет. Нет. вопросов? Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, надо произвести перерегистрацию. У нас один депутат прошел. Макар Дмитрий Александрович. С поднятием руки. Кто за? Поднимите руку, пожалуйста. 22 два у нас. Спасибо. Пожалуйста, желающие выступить есть по данному вопросу? Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В предыдущей сессии не, не было возможности присутствовать. Смотрел все <coughs>, видеозаписи. Прошел голосование, выступление, все за и против. Вот. Я думаю, что большая часть из вас знает мою позицию по данному вопросу. Вот, с самого начала, с 2011 года, когда, ну, избрался, э, поддерживает только прямые выборы, вот, как э, депутатов, э, так и глав. Вот. Если кто помнит, что Барабинск без прямых выборов живет с 2007 года, Вот последний э, избраны прямым голосованием э, мэр города был Белека, который потом э, канул в лето, то есть из политического поля исчез. Э, вот. А дальше что происходило? Дальше происходило собственно говоря, отмена выборов вот. и инициаторы отмены выборов главы города, значит, ну, сити менеджера, да, то есть, -то говорить. вот, они сегодня присутствуют в зале, вот, значит, и в связи с этим у меня, собственно говоря, есть определенная позиция по этому поводу, как глава администрации должен, глава города избираться прямым голосованием, так и депутаты, в том числе. Мы решаем сейчас вопрос о количества делегирования в районный совет. Это вообще ни к чему хорошему не приведет, так же, как и, и, и ни к чему хорошему не привела система вот этого кривых выборов а, сети-менеджера, главы администрации. Хотел бы напомнить а, значит, присутствующему здесь Александру Васильевичу Кибальникову процитировать его а, интервью, данное таги инфо а, значит, В 2011 году глава администрации города на, то, на той и... и на то, что направо. Глава города 38-летний сити менеджер Максим Овсянников и 47-летний представитель совета депутатов Александр Васильчике Кабаников. 2008 года. На познакомились они еще в школе. Молодой выпускник Новосибирского педагогического университета Кибальников преподавал старшекласснику Овсянникову, а тот самый, которого сейчас судит за а, а, сами знаете что. Вот историю. В 2011 году депутаты городского ну, совета депутатов поддержали кандидатуру уже второй раз. А бывший комсомолец Александр Кибаренков, напротив, опытный оратор, рассуждая действующую параденскую модели управления, он уверяет, что главный его плюс в том, что при такой системе можно получить человека профессиональным навыками, которыми не определен политикой. Вот. Мы такого, собственно говоря, сетименеджера менеджера и получили. Теперь расхлебываем все стройки, все дороги, вот, и все бюджетные траты, продажи земельных участков и так далее. Это привело к тому, что сити-менеджер никаким образом не взаимодействует, фактически не отчитывается перед населением. Поэтому, сейчас нам предлагают также в районный совет делегировать 9 человек Как 2 человека у нас работают в районном совете, мы тоже знаем Их не видно, не слышно вот. На тех сессиях, где решался вопрос, в том числе по выборам и на общественных значит, слушаниях Я их не наблюдал, сам присутствовал каждый раз То есть непонятно, как они эту позицию отстаивают, что касается жителей вот. То есть здесь у нас, собственно говоря, такой же риск есть вот, что мы сейчас делегируем 9 депутатов, которые, которых, собственно говоря, жители не выбирали, и, и нам, нам наказа не давали, э, делегировать туда, там, не знаю, э, там не стреляя, там, Судариков или Титова. У меня нет такого наказа, как, как кого-то конкретно туда делегировать. Сейчас нам предлагают значит, делегировать 9 человек. Дальше. А, то есть также может создаться такая коллизия, когда просто э, мы не сможем тем человек делегировать. Как тогда районный совет будет работать без представителей, э, э, скажем так, город, э, городской э, представительного э, представитель органа? сможете. Поэтому здесь надо голосовать, э, либо не голосовать, либо голосовать против. Вот, э, значит, э, заставить задуматься возможные районные советы, за Собранник. Поэтому ни к чему хорошему обмена выборов не приводит. Вся практика в Барабинске показала, становится только хуже. Вот. Спасибо большое. Еще желаю. Константин Евгеньевич здесь объюнил меня и Виктора в том, что мы не работаем. Дело в том, что позиция была, предоставили слово, я специально голосовал за то, чтобы Константину Евгеньевичу предоставить слово. Ему предоставили слово относительно выборов. Что он заявил относительно системы выборов? Это я о том, что он сейчас лукавит. Он полностью противоречит то, что говорилось там. Понимаете? Он сказал, что депутаты, если делегируются, то должны делегироваться таким путем, чтобы был кандидат, Отправлен в совет, который больше назвал голосов То есть он там призывал за делегирование Понимаете, ну, мне вообще непонятно Либо голосовать, либо не голосовать Какая-то позиция непонятная Она вообще не ясная никому То, что я там выступал Константин Евгеньевич по этому поводу давал на Тайга инфо На -край интервью, Что мы вообще молчали Хотя есть и видео, и выступали И вы слушали, как я выступал И Виктор Иванович выступал Все выступали относительно вот этих выборов в районном совете Мы активно поддерживали позицию Понимаете? Не надо лукавить, Константин Евгеньевич, надо говорить правду, либо вообще ничего не говорить. Понимаете? Вы публично оскорбляете двух депутатов, которые делегировал целый совет. Так нельзя работать. Говорить одно, потом еще где-то давать интервью другого. Мне непонятно, там есть один представитель от другой партии, но это вы меня имели, я там один, от другой партии. Все ваши соратники там, и вы поддерживали их депутатам районного совета. Вы единственное сказали, что нужно голову района выбирать вам Бессонов на этот повод заявил, знаете что? Вы помните, что он вам сказал? Идите в совет городской, и там диктуете условия. А здесь, когда будете депутатом, тогда и будете выступать. Понимаете, я дословно цитирую. То есть берут, опять искажает Константин Евгеньевич, публично искажает, и по сути обвиняют меня, тех людей, которые там выступали и говорили, более получаса, и на слушаниях, и везде, и вам предоставили слово. Понимаете? Нельзя заниматься искажением фактов, которые существовали в реальности. И слышал весь совет депутатов. И слышали все присутствующие. Понимаете? Вот на мой взгляд, это некорректно с вашей стороны оскорблять депутатов районного совета. Еще желаю. Уважаемый депутат, мне создается впечатление, что у нас здесь предвыборная кампания между двумя участниками, предыдущими ораторами. Вообще вопрос стоит не таким образом, за прямые мы выборы или не прямые выборы. Если бы стоял так вопрос, и обсуждение можно было в этом ключе продолжать. Очень замечательно сейчас показывать свою позицию, когда твоя позиция в этом отношении ничего не стоит. Очень хорошо зарабатывать на этом голоса. У нас стоит вопрос так. Полномочия не наши принимать решения. Такие выборы нам, значит, или такие, таким способом выбирать главу. И почему-то вопрос о главе зашел вообще, мне непонятно. понятно, когда речь идет об изменении в устав. Дело стоит так, что районный совет на уровне своих полномочий принял способ, каким будет избираться совет депутатов района. И нам остается лишь в рамках принятого сверху решения принять свое решение. То есть внести свои изменения в устав наш города или не внести. И всего-то. Мы не способ, еще раз подчеркиваю, избрание совета депутатов районного совета, сейчас определяем, а вносим изменения или не вносим в устав. Девять человек туда делегировать, как нам предлагает районный совет, либо оставить два, что будет выглядеть, на мой, на мой взгляд, совершенно нелогично. Два человека, и предыдущие ораторы об этом говорили, очень тяжело среди 25 человек, чтобы быть услышанными. Какие бы там они не имели громкие голоса, а девять человек – это все-таки массив, который может, на мой взгляд, более э, достойно и основательно представлять интересы города в районном совете. Спасибо. Ну, я я не говорю, не что про главу не говорили, говорили, что искажаются факты. Я цитирую, что тоже предлагалось начать сессии совета. У Хочу комментировать значит, некоторых депутатов, потому что у них позиция постоянно меняется. Вот, еще раз обозначу свою позицию. А последовательно, в 2011 года депутат Тережников выступает за прямые выборы на всех возможных. Значит, и, а, в имитетах, в и в комитетах и в ЗАГС и в Куби, и была выездная комиссия. Можете прям просто взять и последить. Я за прямые выборы. Что касается значит, вопрос, а, причем здесь же голова. Чем глава, то есть, оно, собственно говоря, пример что, то, что нас ждет. Никто никого не представляет. Ну, никто никого не представляет. Посчитайте сейчас там, свои голоса и потом этих, количество этих девяти человек, которых мы делегируем. То есть, они потом будут выбирать главу, которая будет представляться конкурсной комиссии. Значит, что касается делегирования. Хорошо. Тогда надо было одновременно то, о чем я говорю, Оно же было одновременно, устав меня. Возвращать прямые выборы главы, чтобы глава чувствовал, кто-то должен чувствовать ответственность перед населением. А не просто тарифы поднять 15% я, а вся никого удовлетворительно поставить я, потом не я. За сети менеджера я, земельный участок продать я и все я. Давайте уже, как сказать, ну хотя бы для людей что-то делать начнем. Спасибо. Еще желающие есть? Нет? Ну, Уважаемый, у меня тоже есть правда. Я призываю вас голосовать за принятие решения по той простой причине. Хотим мы этого, не хотим, но Совет депутатов Барабинского района будет формироваться уже путем делегирования. Это определено законом Сибирск, законном Сибирской области, и уже это есть такая модель, внесена в Устав Барабинского района, и уже зарегистрирована. То есть, хотим мы это, не хотим, будет сформирован путем делегирования, но без нас, без наших девяти человек. Как вы знаете, Совет депутатов промочен две трети. У них уже будет 21 депутат, они уже правомощник, будут принимать все решения. А мы останемся в стороне. Барабинск. Так? Так. Второй вариант. Если мы сейчас не приводим устав в ситуацию, если прокуратура обращается в суд. Суд нас принуждает внести изменения. Мы опять не принуждаем. Вы хотите распуск совета? Так выходит? У меня все. В 21 году так выбрана. Ну, давайте за, будем еще бюджет опускать на два вот. миллиона. У нас вот так и вот так было вот Уважаемые коллеги, я прошу вас, прекратить ли меня? Нет возражений? Нет, нет. нет, Переходим к голосованию. Кто за то, при, за то, что принять данный проект решения за основу, прошу голосовать, кто за? Счетная комиссия. Счетная Меня Меня Девятнадцать. Девятнадцать. Кто против? 21. Раз. А 2, 1. А. Один. Один. Кто воздержался? Изменения и такое? Изменение дополняет данный проект решения. Нет. Кто за то, что принять данный проект решения? В целом прошу голосовать. Кто за? Выше поднимаете. 6, 7, 8, 9, 10, Может еще 8, подняться? 13, 14, 17, 19, 19, 20, 20, 20. Кто против? Один. Воздержался. Один. Решение принято. Всем спасибо большое. Хочу сказать, что мы были последние, Кто из дального муниципального образования, кто примешь изменение устав. Переходим к второму вопросу поиски дня. Это о наказах избирателей. У нас докладывая. Уважаемые коллеги, этот вопрос также рассматривался на общей комиссии. Был рассмотрен индивидуально с каждым депутатом, встречался глава либо заместитель главы. Есть необходимость докладать? Или перейдем к вопросам? Да нет. Вопросы? вопросы? Да. Да, пожалуйста, вопросы про нет. Нет. нет вопросов? Нет. Все равно, спасибо. Желающие выступить есть? Нет. нет вот. Сейчас, наверное, по датам нужно будет определяться, когда у нас Максим Анатольевич приступил, когда там все это у нас кодовазия произошла, по-другому не назовешь. 15 декабря 2017 года, вот, кто присутствовал и кто утверждал Романа Валентиновича, они здесь все присутствуют практически. Прошло два года. Значит, скажу по своим наказам. По наказам своих избирателей. Из года в год, на протяжении четырех лет, трех, там, проблемы приблизительно все одни и те же. Вот. Причем они на самом деле не очень сложно решают. Объясню почему. Округ центр города на и домах. Вопрос в том, что у жителей накоплены средства на текущем ремонте. Каждый дом от 200 тысяч в среднем составляет. Вот. И какие бы протоколы бы ни составляли, вот, они либо идут с задержкой, либо они саботируются. Вот. Приведу пример Пушкина 15 вот На сегодняшний день. Из года в год пишем жалобу в жилищную инспекцию, обращаемся в управляющую компанию, пишем главе администрации. В третьем подъезде стоит вонь. Я думаю, что какие-то друзья, подруги, знакомые всегда есть. Не решается. Только крепит проверкой приходит Роспотребнадзор, делает анализы, посыпает опилками. Потом все нормально с, с, с, с запахом и с волей. Неделя проходит, опять то же самое. У жителей накоплено больше 200 тысяч рублей. Вот, провели собрание. Значит, теперь первый второй подъезд устанавливает окна. Хотя вопрос стоял, в наказах стоял, именно решить вопрос с водой. Все эти вопросы у жильцов есть деньги. 110, 112, 114, год, да, какое-то взаимодействие идет, мы постоянно с боем эти деньги востребаем. То своих подрядчиков каких-то там, то у нас это виртуальные деньги. Понятно, что эти деньги идут на э, ремонт, например, Льва Толстого 18 ушло, там какие деньги колоссальные, деньги жильцов туда ушли. Понятно, что а, деньги а, уходят вообще там непонятно в каком направлении жильцов, просто мотивирующие виртуально. Просят сделать хорошо, делают, значит. Это элементарно, Роман Антинович. Ну, действительно элементарно. Просто управляющая компания. В тонусе немножечко поддержать. Мы со своей стороны делаем все. Вот я открою это, Роман Антинович, лежит жильцы, жильцы говорит, мы, мы будем проводить митинг. Говорю, да зачем мы проводить у вас деньги? Собирайте собрание, протокола давайте, отдавали собрание собирали, ничего не делается. Это что касается что касается опыта. Здесь что касается Барабинского всего. То есть здесь вчера опубликовал пост, сами знаете, то есть достаточно активно в социальных сетях опубликовал пост в Одноклассник. Проблемы все одни и те же. Грегирование дорог, освещение, безопасность детей, идущих в школу. Д Деповская, значит, Ленина, Светофор поставили, ни заборов, ни зебры, ничего. То есть люди ждали, ждали, ждали. Обрадовали, что светофоры появились. И их опять сразу раз, Это а В итоге ну светофор а -а -а, стоит, а да, не разметили ничего. Дети в школу везде. идут. Что касается грейдерования. Тоже все помните, как у нас эта машина приобреталась. Камни, которые жители когда просили купить и трактор. В итоге что у нас? Грейдерование дофига было э, летом что ли? Сейчас активизировались там различные там еще тоже... Э, Общественное объединение и партии, которые сейчас ходят, снимают на видео, где градорование. Люди говорят, нам вот письмо пришло где градорование? Нет градорований. У нас камни есть. Итак, поэтому по земельным участкам то же самое. То есть, вот сейчас я не знаю, чем Роман закончится там, с этим, где вот там возле магнитов земельный участок опять за копейки там продали, там, с это, то есть опять 2 миллиона семьсот тысяч, там сколько там идет все взыскать никак не можете. Да на 2 миллиона 700 тысяч, представляете, что можно сделать? А Мы с всемиром детские площадки собираем всемиром, Ленину, как говорится, покрасить хотим всемиром. У нас такие деньги, понятно, там, то ли взыскиваются, то ли не взыскиваются. Может, с этим взыщем, с этим не взыщем. Поэтому наказы двигались бы намного быстрее, если бы маленько хотя бы э, глава и вся администрация контролировала расходы, те, которые есть, и как-то к бюджету более э, подходило. Уважаемые депутаты, уважаемый Константин Евгеньевич, прекрасно знаю ваши все пропустить вот эти вот выражения, вот здесь высказывания, mm -hmm. насчет того, что ничего не делается и так далее, и так далее, и тому подобное. Хочу вам сказать, что тот, кто хочет видеть работу, он ее видит. И что в городе делается, и какие в городе преображения наступает Проблем много. Мы с вами об этом говорим. Эти проблемы никто не замалчивает и не прячет. Но нужно быть открытым всегда, как вас призывали, и честным, и объективным. Значит, далее, то, что касается по вашему округу, по 15. Мы с вами лично разговаривали, когда в кабинете сидели. Вы звонили там своей девочке какой-то знакомой, э вопрос о воне в подъезде. Да? Так же было так. Уже три года. Стоп. Это было так. Но вы тут же и сказали, что было заседание, общего, то есть было общее собрание жильцов, и жильцы решили, нам нужны окна. Есть протокол собрания жильцов, что нам необходимы окна. В первых двух подъездах жильцы решили делать окна, и большинство. То, если житель этого четвертого или пятого подъезда остался в меньшинстве, какая управляющая компания Я может здесь знаю, решить а, вопрос, допустим, о замене канализации внутридомовой? Вы же это сами прекрасно понимаете. Коль большинство решило, так вы, если депутат, вы работаете, вы приходите на собрание жильцов, отстаивайте тогда права те граждан, которые, может быть, это непосредственно нужно проводить первоочередные работы. Вы, как депутат, тоже работаете, а не надо здесь в трибуну всех Ахаево по городу. На своем округе, пожалуйста. То, что касается, еще раз говорю, города, да, проблема есть. проблема есть, но они решаются. И решаются по мере тех бюджетных ассигнований, которые у нас в городе существуют. В выступлении замечание было сделано в адрес депутатов. Оно правильной со стороны главы? Как работают депутаты сами? Кто хочет, того наказа исполняется. Вам наглядный пример. Значит, У нас на сегодняшний день основная часть денег да, на дороге ушла на Ломоносова. Все, все деньги были брошены на, на Ломоносова. Бюджет должен исходить из одного принципа. С наименьшими затратами с наибольшей эффективностью. Я обратился к главе Барабинского района. Благодаря ему, там, его усилиями, не знаю каким образом, но деньги он изыскал на наказ. На наказ улица Советская, значит. Подключился глава города, подключился Дмитрий, значит, все вместе давай думать. Денег было немного, всего 250 тысяч. Понимаете, вот исходили из этих денег, но тем не менее сели все, думали, соображали и в результате сделали все нормально. Сегодня наказ по-советски исполнен, потому что я ходил, требовал. Я ходил в главе, требовал, он пошел навстречу, глава города. Глава района пошел навстречу. И Дмитрия его вызвали, каждый метр вымеряли, все щупали своими руками, все вместе. И я не хочу не сказать, что-то там преувеличить, но на самом деле несколько раз выезжал со мной глава. Мы прям собрали жителей. Вот именно с учетом интересного жителей, где они хотят, как они хотят, эту трубу положить, куда. Все делалось совместными усилиями, В результате все сделано. Понимаете? Но это зависит от депутатов. Если вы сидите, ничего не делаете. Приходит сегодня Яковлев, значит, глава города и возмущается. А почему не стреляют, Дали денег, а мне не дали. Так ты не фотографируйся где-то, понимаете, с опухшим лицом, а не доказывай что-то другое. Ну. И не выкладывай себя в интернете где-то. А занимайся депутатской деятельностью. Это ваш адрес, Константин Евгеньевич, понимаете? Ну, Фейковые новости, это, конечно, хорошо, но для Америки. Нам здесь они чужды, поезжайте в Киев, если что. Надо самим двигаться, понимаете? Я на сегодняшний день периодически иду с работы, сюда захожу и разбираюсь. Что по Невской сделано, Копориков мне объясняет, значит. Начали отсыпать глины, и будет отсыпана еще крошкой мелкая отсыпка. Но я же хожу, узнаю, я не сижу на месте. Но двигаться надо самим, только тогда будет исполняться наказок. И вот этот принцип, он основной, понимаете, бюджет ограниченный, он до такой степени ограниченный, что мы должны исходить из здравого смысла и требований законодательства, понимаете, принцип один остается, он не неизменен, с наименьшими затратами, с наибольшей эффективностью. И все вместе собрались, и с учетом жителей, мнений, их, я специально их собрал, чтобы потом не было разговоров, что делает у нас желтый глаз, аспект переводится как глаз, понимаете. Ну, взгляд, вернее, глаз. Печатают Максимова, старшего какого-то, по улице. Откуда он взялся? Его никто не видел. Ну, никто не знает, что он якобы сделал эту дорогу, когда другие люди принимали там участие, другие жители принимали. Но тем не менее берут, я про... все коверкую, берут и скажают факты. Человека никто не видел, никогда в глаза там он не приходил, когда эта дорога делалась, когда Дмитриев там ходил, когда все старшие мастера там были, эту трубу укладывали, все разбирались, по метрам вымерялись, с рулеткой ходили совместно с жителями, и глава там был, города, и Дмитриев был, и все мастера, жители были, все совместно, ну решили. За две недели все сделали, после того, как деньги пришли сюда, в город. Ну, вопрос это решается, и все зависит от нас, вы поймите. Как мы сами работаем, так и исполняются наказы. А если мы сидим и что-то выдумываем, берем из головы и начинаем искусственно создавать ситуацию, я призываю вас, шевелитесь сами, и все будет делаться, и все будет решаться. Под лежачий камень, коллеги, вода не бежит. У вас есть на руках. Вы скажите, но и сделайте новое. У вас есть Пожалуйста. на руках вопрос о ходе исполнения наказов избирателей. Принятых к исполнению 18-21 года. Кто за то, чтобы принять решение за основу? Кто за? Против? Воздержался? Изменения дополняет будут данный проект решения? Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? Раздержался? Принято. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, обращаюсь к вам с такой проблемой. Значит, 2 декабря ссыкает срок уплаты на имущественных налогов. То есть земельного налога, налога на имущество и транспортного налога и земельный налог и имуще... налог на имущество везде вступает полностью в бюджет города. Вот я вас прошу, у кого есть личные кабинеты, проверить свои личные кабинеты, кто еще не уплатил, пожалуйста, уплатите вновь. У кого нет личного кабинета, налоговая сказала, все извещения разосланы. Но бывают такие случаи, что может не дошло по каким-то причинам. Поэтому если у кого есть транспорт, либо жилье, либо земельные участки, и нет извещения не получено, нет личного кабинета, пожалуйста, обратитесь в налогу, вам все распечатают и все дадут. Вот. Ну, и учитывая то, что транспортный налог с Нового года 40% будет поступать в бюджет города, то ответственность еще больше ложится на нас. То есть 40% транспортного налога будет направлено на улучшение благоустройства города, в том числе и на капитальный ремонт дорог, и на благоустройство. Поэтому, ну... Вы сами понимаете, что 40% среди около 5 а вот миллионов, они нам нужны.